Здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала. Я продолжаю прохождение Уджис кладбища. И с вами Ник В1. Из приятно с аппетитным. Кто сейчас обедает. И да, наливайте чайчик, а я буду проходить дальше данные ролики. Ой. А он вот сюда прибежал? Пигляди, вот сюда побежал. Вот это место. Дальше я не пойду. Храм за моей спиной. Только вниз не ходи. Там ужасно. Спасибо. Можешь возвращаться. Отлично. Ой, дурак. Ой, дурак. Ну, разводим условие. Так, ладно. Пойдемте он к тому храмику. Тут все рядом, как бы, знаете, да? Кажется так. Блин, я думал, что там, братишка. Он чихает. Напугал меня, блин, до усрачки Да, у я, конечно, сразу скажу, зараза иди нафиг интернет сразу говорю говно поэтому я по утрам все скидываю интернет лучше потому что я скидываю с телефона так что дорогой друг не переживай ролики будут так же почти стабильно каждый через день через два через три да ну монтажем я не буду заниматься потому что это геморное время я буду терять больше чем вы думаете ну как бы ну сами понимаете эй ты так этом ничего под предподнять нету тебе короче права маккориса не помню ему надо вот это восстановить мне кажется Эй. Вот, пожуй. Все, он теперь за мной, да, будет ходить. Нет. Так, давай по заданию посмотрим, что он там. Под храм. Старый разрушенный храм стоит э, посреди кладбища, вход в него закрыт, но внутри можно попасть при его связи, Тихшейся... и говорят о том, что находится в храме за... так, а, это мы в поисках ирана странная семейка, Лекарство. Так, а... Э... А Иране, давай послушаем Иран. Мертвых родителей говорят, что им, наком имени и наверное. Так, это понятно. Мне надо их как-то удивить, чем-то интересным заинтересовать. Так, эти двое не будут. Мне... Это... Опа. Бутник, мы стоим здесь веками. Мы устали. Потешь нас, и, возможно, мы поможем тебе. Я что, должен развлекать живых мертвецов? Нет. Ты дашь маленькое натяжение нашим душам. Поговори с моими братьями, они скажут, чего хотят. Я мечтаю, чтобы со мной рядом всегда было живое существо, хотя бы по Окей, okay, я понял, я тебе найду существо, вот оно, оно, рядом. Ну, это просто догадка, я просто не помню, как это проходить, как бы я не всех проходил этих мертвецов. Пошли со мной. Рачит еще. Давай, пошли. Братишка. А раньше я думал, надо было с ним ходить, махаться, типа, там, за помощь. Да-да-да. Оказывается, это вот этому помочь. Для утешения. Эй, ты! Я привел к тебе живое существо. О, какое сильное животное чем я его кормить буду, если ты принесешь мне пищи для него. Я тебя щедро отблагодарю. Мне тебя еще уже давно ничего. Эй ты! Какое развлечение ты пожелаешь? Я нечто услышать руки люди. Уже еще одно количество ночей. Пожалуйста. Все, этого мы утешили. Вот это утешить голой бабой. Какое развлечение ты пожелаешь? Я же хочу услышать интересный рассказ. А, шутку. Я тут нашел... Расскажи. Жила одна прекрасная девушка в горах, и в нее влюбился злой колдун. Однажды колдун пришел к девушке просить ее руки. Но девушка отказала старому, одетому в черную мантию, магу. Маг за это превратил девушку в тролля. Тролляха громко взревела и убежала в горы. Однажды мимо логова Троллихи шел молодой рыцарь. Троллиха вышла из логова и, перегородив путь рыцарю, сказала, «Молодой рыцарь, женись на мне, я обращусь в красавицу». Не поверил рыцарь Троллихи и убил ее. Поэтому тролли теперь воруют невест у рыцарей, чтобы ни один рыцарь больше не смог жениться. Очень печальная легенда. Я уже и забыл, что бывают трагедии ужаснее моей. Этот Это мне силы не отчаяться. И пережить еще не один век. У меня есть на примете одна штука. В Фаранге археологами была в ней находка Ну, короче, эта шутка ему не понравилась. Какое развлечение ты пожелаешь? Моя мечта увидеть женщину. Хотя бы на картинке. И я уже начал забывать, кем я был. Так, ну, но это все. Сейчас подождите, отойду на пару секундочек. Ну, надеюсь, если так, то может на паузу она поставится. Я не знаю. Ну, я пожалуй уже вернулся, как бы, знаете что, просто отходил, чайчик себе наливал. Так, надо картинку, да, найти. Ну, ладно, давайте побежим выполнять задание. А то девушке легко помочь, честно сказать. Ну и меч я взял неплохо, прям такой. Семь сил не хватает. где же мне их добыть? Ч ⁇ бордяночки убился? короткий меч Или да. кошелек охраняет немножечко нет а свернул ладно надо попробуем давай зомби загасить цепи, я неплохой, прям так бью, уже, Но я все равно еще слаб, да, мне меня наушники притеряют, светится до ужасов, да, да, может быть вы слышите, как я к ставлю это, да, Вас скажите, раньше звука никакого не было, да, у нас, короче... Я же, не выходил из игры, да? Викар, подожди минуточку. Раз уж ты снова здесь, не мог бы сделать мне одолжение. Что случилось? Могилка моей бабушки, что неподалеку отсюда, поросла сорной травой. Надо пропасть не откат. Ну что, готово? Да, держи. Эй, ты! Хорошо, а... Да, там не особо такой интересного было. Пардо, я знаю, что ты рисуешь. Можешь нарисовать мне женщину? Ну, я рисовал Ельду в молодости. Вот, возьми, Только ельди не показывай. Хочешь поржать? Сохраняемся. Сейчас догубрикол, хотите. На, вот Эльда, полюбуйся О боже мой, какой позор Ах ты бесстыдник Сковородкой по морде Ах, моя голова Ай <laughs> Он заговорил морде получил ну этого было стоило ожидать но ну, как бы дорогие друзья это я просто для вас прикол показал ну только не показывайте это энди ты <свист> по морде но ну, это же не мне надо а скелету отдать уль я забаговался а Нет, ну ну ну ну надо этих скелетов поубивать будет. Но у меня еще пока. Персионаж. Лох, так сказать. Или как говорят некоторые стримеры, лох. Ха. Не лох, а лох. А, надо будет сообщить, что ягод нету. И я вспомнил, что такое, что... И теперь надо будет, чтобы книжку надо вот с тем пиздюком поболтать. Вот этот дух. Книгу, короче, надо будет ему что-то рассказать, понятно? Самое сложное – это будет разгадывать загадки. Ага. Вот и ты, мой рыцарь. Как успехи! Ты не собрал мне ягод. Ну ничего, я их все равно не хочу. Это хорошо. Слушай, а ты не боишься зомби да нежить всякую, что тут бродит? Тут никого нет. Горожане не ходят больше сюда. Хочешь сказать, что зомби и нежить – это все плоды моих видений? Видений? Ты болен? Бедняжка! Да, я непременно отведаю этого замечательного гриба. Замечательно. Приходи ко мне, когда поправишься. Стой, стой, стой, стой, стоять. Подожди минутку. Ну ладно. Ладно, сохраним, а мы будем разгадывать одну тайну. Ну, обычно готик э, делает это переза за, залив. Ладно, давайте. Подожди минутку. Постой, путник. Отгадай мою загадку. Еще один призрак. Пожалуй, пока не буду. Не надо загадок. Слушай, а если ты знаешь загадки, может быть, ты знаешь интересные истории? Да, я много знаю интересных историй. Но только сначала отгадай мою загадку. Если отгадаешь правильно, то я тебе целую книгу всяких рассказов подарю. Ну, а ежели ответишь неправильно то не видать тебе истории чудных. Ну, ну что, для этого я готов выслушать? Да. Хорошо, я попробую отгадать твою загадку, нежить. Тогда слушай. Сошлись два пастуха, Герт и Петр. Герт и говорит Петру. Отдай-ка ты мне одну отцу, тогда у меня будет овец ровно вдвое больше, чем у тебя. А Петр ему отвечает. Нет, лучше ты мне отдай одну овцу. Тогда у нас будет овец поровну. Сколько же было у каждого овец? Так. У Герда было, я помню, что, короче, как говорится. Было поровно, он говорит. У герта было 4. У герта было 4 овцы. А у этого было 5 овец. А у Петра было 5 овец. Это неправильно. Так, ладно. Не помню, я честно, дорогие зрители, 6. У Герта было 6 овец. А у Петра было 7 овец. Этот не Давайте 5, 5. Было... и 5. Вот, и а у того 5 было. А у Петра. Этот неправильно. Я не помню, дорогие зрители, это честно. Какая-то Я говорю. Просто вы будете целый день убиваться с этим. Я как бы. Не прочь. Как я не помню, короче.. У одного было... У Герда было одна... Овца... А у Герда была одна... А у того было вдвое больше... То есть три, наверное, Это... Нет... Эй, Я не помню... Наверное, шесть и восемь... Давайте попробуем... Шесть... А у Петра... Это... Эй я не помню ну короче 5 и 6 давайте попробуем Гер, ты буд... <клышлен> это? М -м -м -м. эй давайте еще ну эй, о, ты... о повтори он сейчас будет повторять повтори загадку еще раз сошлись два пастуха герты Петр. герты говорит петру Отдай-ка ты мне одну овцу, тогда у меня будет овец ровно вдвое больше. Больше. Чем а Петр ему отвечает: нет, нет, лучше ты мне отдай одну овцу, тогда у нас будет овец поровну. Сколько же было у каждого? овец?» Короче, у Герда было пять овец, примерно. Герда было пять овец. И у, у этого было 4 у Петра. А у Петра было 4 овцы этот не трак. так я Эээ. не помню либо смотрите а 8 и 6 у герта его этого 6 а у Петра было 6 этот не ну, прав то не помню а у герта было 10 овец у того у... 9 окей а у Петра было 9 овец. Этот сник? Не помню. Что-то либо 6, либо 7. Давай, давай, короче. У Петра герда... было 7 овец. А у этого 6. А вот у... этот сник? Айди. Так, 8 и 6 тогда давай попробуем еще раз. 8 и 6. У Эй, 2, 2, было... 2, а у этого 6. 8. А у этого 7? Это? Эй, ты. Два и ладно, ладно, один. Давай, один, так. А вот это.. Ты тут и петух. Давай повторим еще раз и послушаем. Я просто не помню. Повтори загадку еще раз. Сошлись два пастуха. Герд и Петр. Гер и говорит Петру. Отдай-ка ты мне одну отцу.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 А у Петра было две овцы. Этот неправ. Эй, ты. Ну, допустим, давай, у Герта было Герта два, был... а у этого один. Одна овца. Чего? Смотрите прикол. А у Петра была одна овца. Этот неправ. Эй, стоять. Вы это видели? У, э... у Герда было, было две овцы смотрите, вот такую приколку, видите? А? Видите это? Вы это видели? Петра это. Эй, эй. Это я просто не понял. Давай, допустим, три. Видите, а тут два не будет. Нет, тут два. А вот Эй. Что за? А вот Эй, ты. Так, я не помню, дорогие зрители. Просто не помню. допустим это герта... не помню дорогие зрители сейчас буду смотреть выиски да не знаю разберусь еще или нет буду блин думать сидеть как предполагается ну давай короче по логике 7 у герта было 7 овец опять а у петра было 5 овец Правильно. Это верный ответ. Теперь проклятие с меня спало. Благодарю тебя, человек. Ты сослужил мне. Я уже. Я. Ну давайте посмотрим. Хм. А вот это было интересно, дорогие зрители. И оказывается, у нас же эта книга была. Ой, я дурак. У меня две книги. Эй! Эй! На, вот, полюбуйся. я не понял. Ну как, я смог порадовать вас? Да. За все время, что я здесь стою, я впервые бережен эмоции. Благодарю. Мои братья тоже благодарны тебе за это. Ты хороший человек. Как интересно Нет, это я еще не открыл да а как я так порадовать успел вот я всех сразу троих выучил Ха. а я даже мог и не брать просто мог не то взять и все ой дебилан Короче, дело ночи секса. Спокойной ночи. Извините, конечно, за это выражение. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно, Н. Так, хранители. Кто-то из хранителей так ощущение что я не в первый раз слышал. Это мо. А, это, ну да. Вход в храм. Возможно, мертвые хранители собирает после моих. мне принести в храм ладно давайте короче будем искать я хз оказывается я уже прошел этот квест быстро так М -м, блин я дурак так где гарпи пойдемте гарпи так, отсюда и гарпия. Моя гарпия. Попробуй с ней поболтать. Все правильно помню. я не могу помолиться, да? То бишь, это не так работает Ладно Сорняка, она говорила, да? Недалеко Короче, найти ты где? где где где Сейчас опридусь. Блин, дорогие зрители Я даже не думал, что я так быстро Это все делал Короче, помните этот сундучок Когда я подбирал и почел И шутку я этому сказал так, так, так, так, так, так, так. Ой. ой ой ой ой ой ой ой ой но но чел чел чел чел ой ой ой ой ой ой ой ой сорняк может быть может быть По заданию, по заданию, по заданию я не помню. Хоть убей, не помню. Hey. Я помню, что надо будет посмотреть. Эй, а, все, разговаривать не будет, он трус, погоди, от конька катался, без трусов остался. ой ой ой ой негра, убили Негра Хм-хм-хм-хм <свят> Вы <свят> это видели?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 М -м, недалеко, говорит. Сейчас смотрим. Заграждением, да? странная семейка это зомби, я как помню, да? только я не помню, как и прошел и умудрился это все быстренько, без читов как это как говорится, читерный человек <с> по прохождению некотором роде ой, ой, ты собака, суту иди нафиг, сутула о, о а что я такой дамаг делаю я не понял красавчик красавчик уже скелетов начал крошить, да? Так ухось okay. okay. mm -hmm. я там mm -hmm. опа Опача. Прибавляю две маны. неплохо. Уже неплохо. Ладно, погнали короче дело к ночи короче должно быть там кладбище огороженное твоей бабули ладно давай иди сюда шкельтяра ух ты собака так я не помню чуть чуть может ниже она че выше Фух, она. не нападает на них слуга этот но вот здесь потом наход вот здесь это не слуга скелет гори в воду нахуй ну тварь ты такая О, подвисло. Да, такие уки растрачиваешь, быстро учить, скажете? Да? А вот на это место, где задание надо было выполнить. Все, <звучит> весь могилки, царня кулда. Так, это сейчас сундук кажется луталуш. Да, я лутал его, кажется. Не кажись, так оно есть. Так, ладненько. Побежали к странной семейке. А, вот с этим потом поболтать, как их переставить и.. Миссия выполнена. Миссия Completed. Видите, да Эти вот столпы нет просто интересно это вниз туда лучше не спускаться так надо будет э, еще чуть-чуть подкачаться человечку человеку и сил надо да больше потом уже как бы ручка не, не нужна вот одна ручка даже. Так, 7 сил не хватает. Кстати, у меня там никаких скилзарей нет? Нет. Ноуп. Nope. Ноуп. Nope. Так. Так. взять М -м -м. кашельки, бабки, да? Так, он скажет, здесь не просто так это все было сделано. Сигареты с хм. Для чего же вот это вот хрень должна была срабатывать как-то? Не пойми как. Ладно, потом разберемся. не Это сорняком заросла. Тут две, короче, не помню. Недалеко, как говорится, типа. Эм. М -м? Типа это вот это могила была? С сорняком? Вы чё, шутите? Я не понимаю. Все так шутят, а? Ну, сами видели, два сорняка было. Может он? Просто я не помню, я эту какая когда играл. Еще когда старый ноутбук был у меня пока я дошел до могилы бабушки твоей ноги стер по самую задницу о боже мой какой ужас бедняжка спасибо что сделал доброе дело для бабушки на вот как обещала покушай темные грибочки ладно сохраняемся на этом но мы на этом прощаемся до следующей до скорых встреч. Всем пока.